Ребят, всем, значит, здорово! Я немножко поспал, проснулся, выспался только что. Продолжаем, короче, играть в GTA 4, пытаться, точнее. Поигрывать. Запуск GTA 4. Ну, да. Хай, Нигу, с Роман, let's go bowling. Да, пошли в боулинг. Ну, ладно, Роман. 2016-ый, используемое разрешать при условии соблюдения лицензионного соглашения, которые... Знаю такое лицензионное. Рокстар и Rockstar Нос. Да, слышал я, слышал. GTA 4 загрузка идет. Играть... эм... да. Вроде бы Нику это Белик, хотя, не знаю, может и нет. Это какой-то тоже персонаж. GTA 4 это Крома, наверное, может и нет. Это скорее всего Владик. Владик. Просто похож парень на Свиста и все. Так, та-та-та-та-та-так, надо на эскейп посмотреть, а сюда надо, ну ёл-пал, ну до Романа надо доехать, короче, я понял, надо до Романа дойти. Нику, это Роман, let's go, Боллин. На парковочку, может быть, зайти. Не, ну я хочу походить очень сильно по этому городу, потому что тут, ну, очень много красивых мест, вроде бы. Вроде как, я слышал. Неизвестный абонент, извиняюсь, эм... на кнопку сброс короче новинка последней моды брайтон бич получается это брайтон бич ребятки это реально брайтон бич наверное Автомагистраль брокер докс именно на брайтон бич э, всех эм Людей, которые тут... Эй, мэн. Ч я? Я тут. Ну, я. Yeah. И чё? Я yeah, мэн. Я уж не вуман. Надо на... Не, надо на эскейп посмотреть карту я до да, тут бегу. так так осталось буквально немножко так это для друга это для друга так немножко осталось немножко пробежать прямо и потом направо повернуть надо прямо пов... и повернуть направо до этой большой дороги пробежать надо и повернуть направо потом еще раз повернуть направо и может тогда и друга дойти О, трава растет прямо на глазах, как бы. Ладно, бежим к Роману. Ромашки. Ромахи. Роме. Вы достигли местное значение. Ну да, так я на здании. Дж... Джимми Акан... Хед, хед. Угор, да мне положить не что на мастер пробку. Ты водитель Алло. Алло, корпорация Романа Белика. Не, мистер Беллик вышел из офиса. Что ему передать? Что-нибудь ему передать? Ладно, отлично. Нет, я не гей. Да, я, я передам ему. Машина 7 отправилась в сюжет. Эй, Мохаммед, куда-то пропастился. Алло, вот Элфис Романа Бел... Чёрт, проклятый аккумулятор. Полное безумие. Капитализм, грязное дело. Да? Что, прям как война? Не совсем. Нет, пожалуй, нет. Когда ты мне расскажешь об этом, нормально? Я не собираюсь обсуждать тебя. А, может быть, у тебя будет время. Когда... У меня сейчас есть время. В другой раз. Моя помощь нужна. Хорошо, да, поезжай и подбери моего друга, малыша Джейкоба, он хороший парень, правда, любит курнуть, тоже приди за он на вейдах обвинил Нику, дружище, нам нужно что-нибудь полотать, тебя отлично слушали, как хочешь, старик. То есть мы должны опять с вами поехать к то парню там, а, найдите, подберите малыша Джейкоба, так. То есть мы с вами должны подойти, подобрать малыша Джейкоба, потому что, ну, он чё, он друг Романа только, и вот поэтому, получается, такси Романа. Я, Ребят, я не буду эту музыку убирать из игры, потому что, ну, она реально прикольная. GTA 4, короче. Если yes, мне скажет на ютубе, что меня вас забанят за то, что вы музыку не автор авторского, точнее. А это музыка под авторским правом, то я скажу, да идите вы Фигам. Мне пофигу. Так, назовите. позовите малыша Джейкоба на Точка... На же, На G. Не, а может быть реально. Стоп, а. Кстати, управление аудио. Так, ну ладно, аудио. Немножко уберем тут громкость музыки. Владивосток FM. Ну ладно, пускай тут будет такая музыка, потому что, ну, и вс. Ну, потому что это. Игра не про музыку, ей богу, это же игра не Music Ворс, который сейчас заблокировали. <звы> Ладно, братан, дуй на 13 шоттер. Шотлер. Шотлер. Или Эклер. Или Шотлер, как его там район называется. Так я соскусью по простым правосторонним движению. Ай. Ты Нику, тот чувак, торпасентр Дитома, прайс Нику, которому можно трону бросить в мир Видимо, да. Уважу тебе, так, воды, нам нужно сейчас куда-то -куда звонять, это а мне подойдешь. Как тебе вообще валяет. Вам дали пистолет. Не слышишь, что делать, давай?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 О, вот тачка прикольная. Ух, она такая красавица. Тачка кабриолет. Без крыши, без верха. Комклин. Давайте. Эм, ближе чистота. It's helping. А.. Ближе, чистота, ближе, чем вы думаете. Короче, ближе, чем ты думаешь. Я еду сейчас по... Стоп, и надо... На... Не, не тут, надо направо, а немножко дальше надо проехать. И вот так вот тут надо направо повернуть. Ну, мы, короче, с вами пока что первостепенные задания делаем. То есть, падая привези, увези меня. Ладно, так, стоя вот там, приглядывая, вкручу. Sure. Нет проблем. Подойдите к местному наблюдению. Так, на, на. Подойди. А, пройдите, да. Пройдите к местному наблюдению. Написано же было. Именно. Все оружие, которое вы подбираете, остается так у вас, оно. Сейчас заменить колё... оружие, нажимать колесико вниз и колесико вверх, колесико вверх, колесико вверх, а у меня два оружия точно, у меня же нож, который остался с того момента, когда, ну, вы помните, с прошлой миссии, наверное, и колесико вниз, у меня сейчас нож, это пистолет появился. Замедли, прыгнуть с помощью левого контра, лаза от полетится точнее так. Ну, вижу тебя. А? Ну, наверное. Ну, это -то -то будет. Ага, ну да. Джейк, Джейк, Джейк, Джейк, Джейк. тут большой урок. Хорошо. Мягкий знак. Перезарядить оружие. Мягкий знак. Что один okay. okay. Разбери с ним. А, он сверху. Выпьемся нажмите левку. Последить на шажей. Кафе так.